Плохо, говорит, дуплекс смотрится вполне ну, хорошо. Это забор поставить, конечно, плохо. Когда забора не было. Иван, а расскажи, пожалуйста, про дуплекс. Что, к чему, как, если не слышно. М -м -м. Ну, вкратце. Да, сразу рассказывай. вошелся. Во проект дуплекса. Значит, две половины, каждая по 90 метров. Вот. Обошелся. Ну, пока стройка где-то в районе трех лямов обошлась. Вот, участок три с половиной. Вот, целиком он сейчас продается за двенадцать. Вот, но есть мысль поделить на два, соответственно, и продавать каждый по 7. Значит, за 12 он продается по причине того, что сейчас не оформили просто на две половины и не сделали два кадастровых номера. Но с учетом того, что перевод малоэтажный возможен, сейчас, возможно, сделаем перевод малоэтажный, и, соответственно, ценник на него поменяется. То есть, на мой Если взгляд, там максимум половины. половины. А? а сколько будет стоить перевод малоэтажного? По а там стандартная цена, по-моему, от 70 до ста тысяч идет, как они. Государственная госпошна берется и все. Ну а остальное мы делаем своими силами Да, конечно. все оформление документов, там все остальное. И, соответственно, будет два кадастровых номера на него. И, соответственно, да, человек будет покупать половину не как одну, вторую, а будет покупать уже как отдельное строение, плюс еще разобъем участок. А с той стороны есть дом, да, у Не, на лук есть. Ну вот на одни ворота поставились просто посередине. А, это так они по погонщиком получатся, да? Да, ну вот здесь просто какие-то переказы, Здесь технически потом можно будет вывести вот такую как вот это называется, правильно, я просто не знаю, а как радка так назвать. Он вот так сделает, красиво, да, на что можно там облокотиться, посмотреть, и плюс место остается. Поэтому которые, так, вот, такого дирижата смысле, на две э... с половиной, на две половины, наверное, наверное, не надо. надо. вот сами делать, потому что там, вот, видите, вот этот Миран, вот, вот одноэтажный, этот это делал и сами, вот там вот дома, в синем, он впереди, Миран, пристроенный, это покупатель сами сделан, они такая вот пип ты уже ни у кого фантазия, во что дальше, Соседней под электричество временно. Да, электричество на участке везде пятаж. Так что хватает на что угодно. 15 на... на 30. Там 30. 30. тридцать, давай. Там тридцать, да. А легко тридцать получить О -о -о. Привок, Привок. Привок. Привок. Да. рублей. Ну, да. Ага. Это пулемет, да, ну, парк на Ну тут можно открыть, включить, сейчас мы mm -hmm. Вообще идея такая, я так понимаю, у Ивана была сделать первично одну половину с небери, вот полностью доделать и уже выставить на продажу, но это с учетом mm -hmm. того, что когда будет получен у него казать. Но мы документы, как только получим на это, здесь, в принципе, нам остались полы, покрасить стены, поставить мини-думать, плюс даже 10. Двери есть есть. часовая тоже есть. Или сяга на гипсокартон. на сходу, все равно, да, раз, все Здесь все гипсокартон. Давай, давай, давай. Это Здесь, витет, как, это. Добой, отдох, отдох. Это здесь все витет. Получается лучше, чем в вообще комнатах, Естественно, да, побольше и шеи есть... как за городом. Транспортный этаж. Все, я дышу. Я... Это... До расказки останутся рядом, до уставания останутся рядом. В принципе, вполне нормально. Ну да, и загородный дом. Восковская прописка. Да, туда, туда. Определённые люди знают счёты. Сейчас мы документы наземы, сделали через 1 три, как получим, да, ну, 9-3, как раскрыть не максимум, а даже всё это выставить. Да, в июне, я думаю, будет все готово по поводу документов. Да и не садил, Одну я половину под ключ, Но мы считали под ключ, сколько, условия, меблировка вот всего, я думаю, с кухней, с техникой, со всей видимо, это 1150-х это с холодильником оно с стиралкой, с плитой, с вытяжкой, с диваном, с кроватью, с шкафами, с прихожей в районе 50 тысяч. Ну и просто ремонт еще, наверное, 20, наверное, 250. Все. А полы там стены покрасить. Вот. Там поставил второй этаж, содержимое, все это. Ну, чтобы когда человек приехал. И сам из этого на втором И на первом тоже. Здесь тоже. Приходит. то есть, Здесь, как бы, метро у нас есть вот это вот самая поддельная оттараживающаяся карту в Мехдород, чтобы самое интересное? Панорамная. В голове не панорамная. Тут больше. ставится унитаз, тут угу. раковина и сюда еще душевую кабину поставить. Даже ее, в, ее, в принципе, перегородку можно вот так вот сделать. Угу. Вот это вот все. Сюда еще душевая влазит. Тут как раз все выводы сделаны. Получается здесь такой полноценный санузел, угу. Там уже котельный лес. Вот. Ну тут тоже все как бы стандартный электрокотел. Это у нас 9-киловаттный. мы в прошлом году топили его, когда вот вся отделка была. В принципе, 3 киловатта включаю, что тоже жарко. А что за бачок вот этот? Это вот. гидроаккумулятор на 25 литров. Для выравнивания давления воды. А чтобы насос не качал, он сначала уже набирает, потом, допустим, воду а, открыл, а, а. вода стекла, насос еще. Равномерно да. все понял. Насос не включался, когда тебе нужно, как бы эти нужно стакан воды на литературу вполне. Чтобы все. Он накачивает и дальше. А, дальше. А. Чтобы все нормально. Это вот как водонапорная башня. Так, ну что, наверное? Да, Сильно? Сейчас почистим, А ну, а это да, это у нас есть члены СНП, которые тут у нас есть строение. и что есть? Тут место, не знаю, Тут и даже нет. Ну, баня, кстати, даже Если вот эту баню больше, кстати, даже баня пошли, помню. Иван, а, подскажи, пожалуйста, вот это подходовой, да, получим? Это санузел? А, это будет санузел? Это санузел, санузел, да. Баня... Ну, просто когда -то все не отделано, оно... Ты здесь вот заходишь, унитаз, раковину. Ну, а здесь, не знаю, там стиралку как-нибудь поставить можно. Или вообще ничего не ставить. А, баня. -а. Баня нет. Зачем баня себе? Душевая резон. Ну ты, кстати, душевая тоже теоретически может стоить, но Здесь как-то mm -hmm. не предусматривалось. Mm -hmm. Не, Здесь душевая не предусматривалось. Здесь подошла варно. Не так. Mm -hmm. Не влезет? В туалет, если нет, где? Нет, почему? Главное, влезет сюда. То есть, вот так. Вот здесь, как раз сидеть не можешь, а что-то А перекрытие деревянное. Усиленное перекрытие, потом, соответственно, панировать. На него будет ламинад. В принципе, будет изоляция все Все создают нормальную Я думаю, да. Потому что объективно на рынке еще полководят зайти деньги, потому что в этой локации.